Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео проведем небольшой обзор онлайн сервиса Гос который, как и многие, предоставляет выписки из ЕГРН. Итак, мы находимся на главной странице данного онлайн сервиса. Он располагается по адресу госегрн.рф. Как и многие, он предлагает получить выписку онлайн. Что мы здесь видим? Собственно говоря, неплохой сайт цена основной момент у нас 240 рублей вполне приемлемая цена есть описание всего какой образец выписки получается есть пакетные предложения то есть можно покупать еще дешевле но на что нужно обратить внимание при выборе любого онлайн сервиса который предлагает услуги по предоставлению онлайн выписок из единого государственного реестра недвижимости обращать нужно внимание на следующее каким образом осуществляется процесс взаимодействия с данными сервисом. Здесь они прекрасно показали как работает их сервис. В частности, заполняется форма. Это понятно. То есть вводится точный адрес объекта, либо кадастровый номер недвижимости. Далее следует оплата заявки. И только после этого осуществляется поиск объекта. И в завершающем этапе расширяется получение информации. В чем состоит подвох? Подвох состоит в том, что данный сервис предлагает оплачивать заявку до того момента, как был произведен поиск объекта. Это, на мой взгляд, не самый гуманный подход, потому что по многим заявкам, поданным как напрямую через Росреестр, так и через различные онлайн сервисы Росреестр зачастую выдает информацию о том что сведения в Росреестре по запрашиваемому объекту просто отсутствуют. Нужно это понимать потому что не вся недвижимость у нас на сегодняшний день в России зафиксирована, зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости поэтому при таком раскладе то есть при такой схеме работы заполнения заявки, оплата заявки и только после этого поиск объекта можно попасть в ситуацию, когда вы вместо выписки ЕГРН получите простую отпуск Списку, содержащую информацию о том, что сведения в реестре по запрашиваемому объекту отсутствуют. Соответственно, оплату заявки вам никто не произведет, потому что фактически деньги берутся за процесс подачи заявки и поиска объекта, но не за получение выписки информации. Какой из этого следует вывод? Из этого следует простой вывод. Целесообразно для того, чтобы не платить за пустую информацию, целесообразно искать те онлайн-сервисы, которые производят оплату после того, как вы получили подтверждение, что объект, в отношении которого вы Подаете заявку, зарегистрирован в Росреестре и вы получите выписку EGRN, а не пустую отписку о том, что информации в Росреестре не существует по вашему объекту. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.